возвращение мой спутник был желтый худой раскосый, о как и безумно его любил николай гумилев потому что они будут очень другие на рисунке, где я потом могу рисовать много людей себя прокомментируют и за рисунок, где я никто не привыкнет здесь поэтому я поправлю на рисунке на рисунке на рисунке на Суванабхум на паспортный контроль идут полки мужчин и кавалькады женщин. Под вечер рейсов не бывает меньше, и потому дождаться соизволь. Кому в Бангкок, кому на острова, одни надеются на чудо исцеленья, другие ищут только развлечения. Плевать на все, хоть не расти трава. Зачем? Куда? Что можно, что нельзя, Повсюду человек деньгами заморочен, Повсюду правит бал царица ночи, Но есть при ней беспечная стызя. Свой грех не осуждая, не тая, Над всеми бедами давно смеется звонка Худая, желтая, раскосая девчонка, Живущая кредитом, потая. I'm